Пойдем. Все, никаких драк на подушек. нас Арчи. баба я, убьет. Я я а на Теди по попрыгаешь, ну попрыгай на нем. По маленькой... ага. а да просто у нас там вот он прыгал на Теди. Молодец. Чё, забивной? Да. Давайте забиваем, забиваем. Драка в час, три часа ночи. Я да, хороший, я не реально. буду брать, я хороший. Тёня, не дерёмся. Кого тебе надо? Я пойти. Кыш, кыш, кыш, муха. На тебе яйцом. Так. Ой. Ну да, да, да, яйцом. Да не хватит мне бить, задрал ты тупой. Давай, бей его, бей! Андриан, бей! Ты, хватит? ты кто такой вообще? О, привет! Ты кто? Ах ты, Феликс! Приветик. Сейчас, а чё, пока, брат? Алло, полнета-то вот что? Надо что-то там сделать, а у него появились. Посередине, блядь, Феликс. Я сейчас тебе пришлю. ну иди сюда. Ну, alright. Простите. Так, э, так вроде тебя пришел. А не туда, ты пада. Героев никого еще нет. Я ниндзя. Еще пада, ты где этот а, перри? Как ролик. Обзвонил сразу, благодаря телефону, кливером и мистер Бак да это о, лохматый. Паук дарува. Э, супер паук. Ты либо... тарантул, хорошо. Я пришел из будущего, чтобы прийти вам и сказать, что вам нужно либо сегодня вы забираете талисман клевера, либо вам всем гг, потому, что... потому что Феликс разгадает скрытую силу талисмана, э, талисмана э, Зайца, и тогда он сможет увидеть вашу личность с помощью своей силы. Вроде mm -hmm. я либо вы забираете mm -hmm. Талисман Клевера, либо все. Mm -hmm. все. Это Это... Шмель! Не в свою нору. А Нет. Я в должен быть канару пошел. Давай, я. Мне Доболисия. нужно. Да, Я сейчас тебя отправлю во времена третьей мировой войны. Поверь, я, я это могу. Мировая я, война. Я отправлю в измерения, которые уже пустуют несколько лет. Это плохо, там уже нету. Как я вот, сейчас виси. тебя отправлю Маучия... в облака, которые существуют бесконечно. Сейчас. ты, ты нарывашься на меня. Хватит драться. Паучья квадра. Вот Сейчас его, и все. Вот его, и его опор, получи, и все. Ну что ж, попробуй. Короче, он сможет, э, будем, он сможет э, замедлять человека и видеть, Может, и видеть дальнейшие выходы. То есть, Может допустим, ты, вот то, что ты стоишь, вот так вот стоишь, и он на тебя смотрит, и вот так смотрит, смотрит. И если он смотрит на тебя более 5 минут, то он уже раскручивает личность. Так Может, ты не смотри взять, на, вот... на нас, что ты смотришь. А Она неактивирована. Да, я... никогда не я... ее... Так, ну, это... я знаю, ну ладно, я так, все, мы поняли забрать у него талисман. Все. Быть с вами. Да не... Все, не эффекты тут. Шастры. А Это собака... Это собака... У нас нету ролика. Я зайчик, а не кролик. Что? Ю, пойдем, пойдем, пойдем. Ой, я ладно, Я вам тут Все, Иу. все я пошел. Пока. Иу. Уйди. Кш -кш -кш -кш -кш. Муха. Иди сюда, собака. О, ты чё, кыш отсюда? Иди отсюда. Это ты иди отсюда. Клевер, иди сюда. Мне надо с тобой поговорить, смотри. Подожди, можно с тобой поговорить? А это серьезно? чё? Обсидиум. Клевер ты, блин, недоделанный. Это кто то собачки. Ах ты, шакал. Давай Наш быстрей. Давай. Иди сюда, этот Клевер. Ты. Кыш отсюда. Уйди, Прай. Уйди Прай. отсюда, тут. Я тебя сейчас огрею, ем Нет, не хватит. <gly> <coughs> выйди отсюда. Хорошо. У меня аж кашель развился. Иди отсюда. Да выйди отсюда, ты что, тупой, что ли? <сл> <knife> <water> да неужели? Челик ломает стекла. Я сейчас этому челику <сл ót summarize> запихну эти стекла в одно место. Я, смотрите, что это... нашел. А, это... Я, Я, это... не, у тебя никаких для меня. Клопов? Лопов нет. то У меня уже целая коллекция Пошли, дам тебе новую коллекцию. Подожди, мистер Бак, у меня, короче, талисман с пчелы, а у него остался еще талисман клевер, талисман собаки. это плохо. Спасибо, я встретил своего двойника. Все Давай, иди. А О, петух. петух. А мне пока ведь надо детро Давай быстрее. Ой, петух, ты че? Че ты здесь деньги кипяешься? Вон пошел. А, а где клевер? Я у него забрят, а мчелы, что... Олег, держись сзади. Ну, вот роза... А роза... А при чем тут -то, то, что за мной А вот и что... клевер. О, клевер. Привет. Привет. Привет. привет. У меня остался только талисман собаки убрать, а потом убрать Хочешь, талисман. Еще один привет. петух. Там еще один петух. Хочу хочу ко ко О, привет. Давно не виделись. Так, это снова драка а, будет в полете. Хорошо. я у тебя талисман пчелы, и я только талисман собаки украсть. Давай, воруй вещи. Супер <свят> <свят> шар. А два петуха Супер одна Супер <свят> я, я Супер шар. Супер шанс. что собаки, два петуха. Еще а один, один. Супер шар. На крыльце, в школе нельзя туда, Ты да. тоже не супергерой. Я вижу. Иди туда. Спал. Ну что? Ты кто такой? Ты тоже челик. Клевер, а а ну, что? У меня сиди. Ты даже пос... не попал в него. Окей. Эй, Распорт, Клевер, не стой, пойдем поговорим. Распорт, короче, Смотри. А это клевера? же, это твое лим? Зелененько. А если я это сожгу? Что? Не смей. А ты встань-ка вот сюда, вот сюда, вот. Нет, встань, и тогда я не сожгу. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, где, вот сюда. И смотри внимательно на меня. Молодец. А, мы тебя обманули. Воруй талисман быстрей. Ну, теперь пора. Ну, а слова где там? собаки. Осталось всего лишь один забрать. Смах, собаки. Ой, привет, балбес, пойдем, Мне Осталось поговорить один. с тобой надо. Осталось только карисман клевера. Ну что ж. Си надо. Клевер. Так, спасибо. Это все мать, да. Пусть дай сегодня обеас вообще офигеть. Так, так, так. надо последний. Пошли за мной, балбес. Клевер. Собака. Клевер, собака. Нам нужно забрать Зайди собака. сюда. Иди сюда, тебе это, мое, это моя нычка, мычка, пычка. Заходи туда. Попадет, по тому, где может держаться брошь. Возможно, Тош. он ее замасовал как-либо. Такое чувство, брошь где-то на груди. Может быть. Попробуй попасть по нему. Может, в этот раз он, он у него будет талисман на нем. А клей. вон и он, кстати, использовал собачку вместо это использовал змейку, ладненько. Так, а я пойду сожгу его вот эту фигню какую-то. Да не, я вот пойду сжигать. Спасибо, это мне понадобится. Жаль, я свою силу не могу применить, так бы я взорвал его. Mm, да, нам надо оставить только украсть каким-то образом талисман. Есть идея и команде дать, что? У меня потом. есть идея, но мне придется отойти. Я скоро приду. А если он будет планировать, стой, надо а, вдруг на Возьми. Для этой штуки мне нужно будет кое-что применить. Ну, все... Ладно. Ну, ладно. Так, вообще быть. Меня. Отпущу тебя. Деактивируй, мама. Спасибо. Перевод начинай. Да. Так, да, мне что? надо детрансформироваться. Что? Первый а супер мне шанс надо... мне помог. Так, надо это второй это использовать. Иди туда, ну Клевер. Я знаю, это талисман. Как хорошо, что Дрян не понял, что телес будет. Иди туда. Есть не. Если можно мне дотронуться в этот раз, я больше не поведусь на твою лоску. Вы... Супер шанс. Иначе не могу не бросать. Я могу просто, просто взять и взять, просто не тебя ну, тронуть. И, и все. И будет плохо тебе потом. Ай, я. Это нам нужен мистер Бак. Гнара. Нет, о, мистер Бак, привет. Тихо. Ты как-то поправь. Это главное оружие против меня? Ну, я сильнее. Не такое уж и главное оно. Приветик. Так то, это паутовка. Я с помощью его вы сможете забрать мои телескопы. ты как-то отронуть его? Как бы, да. Мне нужно кое-что сделать. Ты думаешь, сейчас. я тебе не даю? Да, я за тобой. Да, надо, сойди -то на пчелу. надо пчелу позвать срочно. Так я кое-что я сходила. Надо парализовать. его. парализовать. Надо его парализовать сначала, а потом уже Посмотри надо. Посмотри на мою ручку, пожалуйста. Ты чего? Талисмак пчелы из другого времени. Как ты можешь? Ты можешь объ... объединить ему. талисмана? Можешь талисмана? Пользовать свою силу пес. По идее, вот этот паручих майка плычок, он нет, нет, нет, слияние. И я, короче, он пролезут. Я хочу он пролезут, и я труду семьячиком. Да, осталось его поймать только. Так, аккуратно! Трансформация. Трансформация. А если я. Еще один папку. На себе. Говно! Ладно. меня бесит. Он ушел. Вот. Эта сила я, просто я, меня умудряет. а? Нам не главное, в... нам нужно поймать. Пайф, там, нам в... нам нужно поймать злодея. А Мне надо, надо, клевера уйти. Мы не видим клевера, где клевер? Мне нужно в сходить в, в... в... в... Да, да, да, Я не знаю, где клевер. Мне пришлось еще одно мини-путешествие по времени устроить. Достать вот это вот. Привет. Ты исправишь, да? Галки! Ты исправишь ее? Ты исправишь то, что я сейчас не делаю. Быстрее, у меня две минуты. Яд! Все, он парализован. Все, а все. Он парализован. Это нет. Почему это этот момент? Ап. Почему? Апот. Я его парализовал. Три раза три раза парализовал. Он не должен двигаться. Странненько. Форт. Это, наверное, это что такое? У тебя какой-то, не знаю. Нет, у меня носия. сейчас он достичь. Видишь, что у меня в руке? Все, он, он сейчас трансформируется. Он сейчас трансформирует тебя. Дай его мне. Ты точно тебе можешь доверять? Мне отдавай. Извините меня потом уже. Ты офигел? Всё. Говно. Быстро отдавай мне талисман. Давай. Нет. Я его должен... Он вор, все, ребят, вы знали. Нет, я должен ему отдать хранителю этого, этой шкатулы. Я сам знаю, кто хранитель. У него камин, чудес паука, как ты думаешь? Ладно. Если не отдашь, я приду. Не отдам, все. Тебя сдольте к водному. Не отдам, не отдам. Значит, надо... Я тебя сейчас. Так, все, мы победили. Следует... Так, мне пора идти. У меня две минуты. <свист> а, <свист> перед этим чудесный мистер Бак. Да, он в подзарядке требуется. Мне надо срочно улетать. Все, мне тоже надо лететь в свое время. Да. А, перед этим мне нужно. Э... <свист> А передать мне нужно открыть э, паучу нору, кроту и переместить одного человека. Крота. Он отстал от меня. Крата! Ну, в принципе, клевер вроде бы поддержит. О! Привет, Адриан! Привет. Клевер повержен. Я видел это все. Короче, талисманы убрали. Талисманы. Да неужели. Значит, у катарха пропадут все его талисманы? А, моя талисман. а стой, стойте, стойте, я Хотя сейчас приду, болит? я приду сейчас скоро. У меня голова болит, у меня, и тошнит, у меня сил. Ну, сейчас будет еще сильнее, блин. Ты что, на меня и так клевер запал, я ну, я такой иду, такой отхожу, отхожу, отхожу, такой иду, захожу, и меня потом, понимаете, потом мной нора открывает, харю, харю. Я, все, я упал. А, о, а, я клевер! Я уничтожу ваши души! Ладно, я шучу, я добрый клевер. Так, где тут катарх у нас? Я уничтожаю все тарисманы, которые был, созданы были клевером. Почему я вижу Клевера? У меня галлюцинации, что ли? Уаха. а я удалил. Теперь Катарх не сможет пользоваться всеми фейковыми талисманами. Они исчезли. Все. Теперь он а Лашаром. Мне пора. У меня галлюцинации. Я Катарха вижу. Ой, Клеверанха. Ой. Хоть чтобы О, э -э галлюцинации пошли. Галлюцинации пошли, Адриан Прикинь, галлюцинации. У кого есть хитило? Слушай, а ты знал то, что меня, меня похитили вообще? Вы даже Пошли, похититель, работать. ты Рождество. Вы можете, вот ты не живешь с нами, что ты тут забыл. А он к нам в гости пришел. Я в гости, но. Он ко мне в гости. В гости надо идти, когда хозяин. Ты не хозяин этого дома. Я хозяин дома. Вы мои рабы, подчиняйтесь вот мне. Теперь я Поклоняйтесь На, на красной кровати. на красной кровати. Я ее к себе заберу. Иди на красную кровать. Нет, пошел. Иди на розовую. Ну хорошо будет. Давайте теперь моя кровать. Экс... <смех> а Ну, где ты? Я говно. Я летую хотел. Слышу, у меня галлюцинации, я клевера видел. А, пойдем, не надо поговорить. Ладно, с тобой. ладно, сейчас я верну твою кровать. Тут я за столиком посидим. Мадриа. Пошел, Шим. Да, меня меня похитили. Меня похитили. да никто нас не услышал. Э, да, нас никто не слышит. Ну, как кыш да, отсюда? Мы вас не слышим. Кыш. Быстро вылетели <свят> из дома, раз. Всё, быстро. Буан Бу из дома мы будем убираться, стекла задерживать, а. чтобы мухи комары не взлетали, ночью не укусили жопу. А, так, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш кыш. Кыш из дома. Кыш. Э, э, верну. Пошли отсюда. Ну, кровать, я кыш. Я так, всё, покажу. пойдём. Опа, сейчас. смотри, что это. Она у меня в сундуке лежит. Подожди подожди. Смотри. подожди, подожди, подожди, А ну хватит, там нас Верни кровать. Я знаю... Это. что ты говоришь, я тебе просто плохо слышу? Я говорю, если кто-то зайдет в дом, я грею лопатой. Это паром. Так что? Ты это видел? Ага, теперь это мой мальчик. Uh -huh. сидел. У, тебя... У, тебя... у тебя это кстати у меня просто гравитация это понимаешь меня вот я когда утром ушел когда вы все проснулись я утром ушел вот затом зашел меня похитили это... <сёк> <сёк> да. а как вы справились Рассказывай. мы ну короче собака бах трах тебе дах и, и, и, и, и, и, и, и, трах тебе дох бах бах, бах. сделала мечом своим забрал талисман клива а потом я трансформировался в Кливом. А кто из супергероев был? Я Что был. Делаешь, а? Я трансформировался, уничтожил все пейковые. И кто будет пяляться в окно? Я сейчас кину просто вилку в глаз. Слышишь, а кто из супергероев был? Собака? Собака был? И еще кто был? Много было кто? Ну, жук был. Тигрица был. был. Пурпурный тигр был. Бык был, растербол был, всяким сейчас вилку в глаз. О, пошёл. Вы чё, с ума посходили? Вы чё? Нам нельзя поговор. Я сейчас лицо набью мухом всяким. Пойдем поговорим в другое место. Пойдём. Кто будет идти за нами, я грею досками. потому что ну короче вот талисман клива талисман тигра дал. так это не я давал это мистер баг давал не знаю вот я тоже не знаю ну, не тебе и ли это... нет меня не было я говорю когда я утром вышел, мне похитили и поэтому mm -hmm. голова ой голова... Ай, ай, ай, ай у меня вещи. какие-то появились. Ладно, я пойду. У меня вот коробочка какая-то появилась. И вот... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, ка вот, вот, вот, нет, вот он меня. А, Ты говно украл у меня. Да. Так, наконец-то. <свец> <свец> <свец> Цветочек. Мой <свец> <свец> милый песочек и пригрип меня разочек. Сейчас я тебя прибью. <свец> я <свец> тебя <свец> тоже сейчас огрем, <свец> Топ. Ты задрал следить за нами уже. Что да? тебе надо? Я тебя подталкиваю, подталкиваю. Давай, давай. Вот так вот. Вперед, помогать. Выбью я ему сейчас на куски, лепестки. <свят> Кот, вперед, загрузи его. Зацарапай его, царап, царап сделай. Тап, царап. Бабочка, царап. Да? Так, пойдем. слышишь? Нет, Знаете, не слышу. Короче, смотри, я уши иди. не чистил утром. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Я и так здесь. Да, сюда, иди. да и тут я. я буду Что, ты... <свят> Что ты тут делаешь? ну как кыш отсюда, навозный. Так. У меня, походу, шизом... Я вижу, как летит просто, вон, сверху летит... Петух. Арабка... У арабская ночь. А разве... Ладно, пойду я отдыхать. Я сегодня всю ночь не спала. Я вот потому что... А а бабу... не... Так бабу... ты не интерес... Интересно. Что? Я думала то, что баба будет забирать уменьшить ну, супергероев, потому что я их не видела на патруле. Тут еще кто спать будет. Кто-то будет везунчик спать с бабой. Все стекла повбивали. Что за кошмар? Да, вот Римон, кто платить будет, а? Ой, когда приедет. Ты что? Вон из дома грубо. Кстати, Котик, переходишь его тут Я пойду это прогуляюсь, прогуляюсь. Мы поставим лоточек. Я приехала. Ой, неужели? Приехала домой. Ну, скоро все равно уезжать. Пойду проведаю. Как там они? Не сломали ли они мне ничего? Все Нет. ли так хорошо? Не затоптали ли они мои грядки? Я это сейчас посмотрю. М -м -м. Грядки, надеюсь, мои целые, Дом целый. Не разрушен. Я иду. Так. Я не На... поняла, что с моими грядками. Так. Я что, вообще шалел туда? Я а вообще... вообще... Тут петух вам ломает это. Ломает. Ломает. ломает вор. Ты что? Ломаешь мои стекла? Ах ты говно. Мы сейчас тебя накажем. Я знаю, что? как я тебя а накажу, петух, если да? ты не вернешь все через 5 секунд. У тебя а ровно 3 секунды. Это раз. Петух раз ломает, это два. Петух ломает. Три. Оставила вас на час. Ладно, не на час, но много. Вы mm -hmm. мне все это сломали. Это петух. петух. Вы сломали все кровати. Вы все разрушили. Нет, Поэтому... Да, Это я ты восходящий... все сломал, я видел. Ладно. Я... я восходящий. Да, я видел, как ты тут сломал. А? А? А? Итак, ну-ка сюда подошли. Я щас.